Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. English ESSEC Экспресс Супер Современный Эффективный Курс Хочу все знать. Его тема – это обороты «there is» и «there are». Дорогие друзья, если мы хотим сказать, что где-то что-то находится, или лицо, или какой-нибудь предмет, или какие-нибудь вещи. Мы используем обороты there is и there are. There is оборот, который используется и в единственном числе. There are, оборот, который используется для формирования множественного числа. Например, книга на столе или авторучка на столе. There is единственное число. Если мы скажем авторучки на столе, Зера, потому что множество. В числе. Здесь, видите, участвует э, два глагола. Из и глагол А. Быть. Быть глаголы участвуют. Что еще необходимо сказать об э, оборотах there is и Зера? Они, кроме того, что один в единственном числе используется, другой в они могут выступать в будущем времени. В настоящем времени и в прошедшем времени. В будущем времени will be, в настоящем мы видим вот здесь is, is и а и в прошедшем времени они могут быть. Это was единственное число, и множественное число в в множество число. Кроме того, что вот эти обороты могут быть в настоящем, прошедшем в будущем времени, они могут формировать и предложения, они сильные, наоборот. Они формируют и вопросительные предложения, они могут формировать отрицательные предложения вместе с отрицанием нот, и могут участвовать в формировании утвердительных предложений. Сейчас как раз на примерах мы это все рассмотрим. Вот, давайте посмотрим первый пример. В нашей школе есть библиотека. Время какое? Настоящее. Что-то где-то есть. Значит, если что-то где-то есть, значит, надо использовать оборот. Какой? В данном случае. Здесь единственное число. Единственное. В школе есть библиотека, одна библиотека. Значит, there is. И с этого же должно и начинаться с этого оборота предложения, если утверждение. В нашей школе есть библиотека. Так и говорите. There is. Там есть. There is a library, библиотека, где at our school. Где библиотека есть? В школе. Школа – это общественное место. At our school. В нашей школе. Итак, в нашей школе есть библиотека. There is a library at our school. В нашей школе есть библиотека. There is A library at our school. Там есть читальный зал. Если что-то где-то есть, значит, сразу начинаем с этого оборота, потому что предложение утвердительное, потому что в настоящее время, значит, используется глагол is, is. Итак, там есть. There is. Что, что есть? A reading room. Читальный зал. Читальный зал. There is a reading room. Там есть читальный зал. Ну, можно сказать в школе. At the school. At, вернее, в школе мы не говорим определенные артикель. Можно сказать at school. Надо не забывать. И в школе, и дома, и на работе. Определенный артикул не используется. Или если даже... На вопрос куда? Идем в школу, куда. Значит, определенный артикль за используется. Go to school, go to home, go to back. То есть на работе, в школе и дома без определенного артикля. И в школу на работу и домой без определенного артикля. Ну это, кстати, исполнили. Дальше. В парке есть спортплощадка. Что-то где-то есть. Предложение какое? Время. Настоящее. Единственное число. Значит, оборот используется "there is". "There is". Итак, есть спортплощадка в парке. Так и говорим: "There is a playground". Спортплощадка от слова играть. Playground земля. "There is a playground где? At the park." не инзепак, это Хотя можно сказать инзепак, но лучше парки, потому что здесь говорится об общественном месте. В нашем городе нет метро. Видите, здесь отрицание. Поэтому э, предложение какое? От, э, отрицательное отрицание есть, нет метро. Э, что здесь? В настоящее время. Также начинаем. There is not an underground in our city. В нашем городе нет метро. Буквально говорю. There is not. There is not. Там нет an underground. Underground метро. Может быть subway station. In our city. В нашем городе. Не забывайте, что начинается There is. Почти каждое предложение. На столе... Вот еще интересно. На столе была книга. На столе была книга. Продолжение какое время? На столе была книга. Прошедшее. Одна книга была? Единственное число? Единственное значит будет воз, но не в, в это множественное были книги, а у нас была как будет, уже не будет зарис, зарис настоящий будет ЗЕ воз была эбуг он за табл, ЗЕ воз эбуг он за табл была книга на столе, ЗЕ воз не забывайте в нашем доме будет магазин. Вот как раз говорится о том, что будущее время... Значит, как сказали? The will be. Глагол быть – это be. Will – это не глагол, это элемент, который формирует будущее время. Если будем думать, что will – глагол, как обычно все говорят, и be – глагол, то попутаем. Надо всегда помнить, что will это элемент, и тогда будет надо знать, что надо глагол. А глагол быть в будущем времени. Be. В настоящем is, а в прошедшем ви. We were. Итак, в нашем доме будет магазин. The will be a shop. Или a store. Так, можно сказать магазин store. In our home. In our home. И вот, как раз видите, последнее предложение. Здесь формируется вопросительное предложение. Значит, глагол быть ставится на первое место. А потом идет the, там. Is there a book on the table? Есть там. Книга на столе. Is there a book on the table? Дорогие друзья, в предыдущем формате мы работали с оборотом there is. Он э, формирует предложения утвердительные, вопросительные и отрицательные. Э, единственном числе, there is. There are формирует э, предложение во множественном числе. Но вы помните о том, что there is, он не только формирует предложение вопросительное вопросительные, утвердительные и отрицательные, он формирует предложение в настоящем, прошедшем и будущем времени. Оборот there are абсолютно точно также выполняет те же функции. Он формирует настоящее время, будущее время, и прошедший мир. Кроме того, он может э, э, формировать вопросительные предложения, отрицательные предложения и утвердительные предложения. То есть все те же самые функции, только there are это множество числа. Итак, первое предложение, давайте посмотрим. Что-то где-то есть. В городе много магазинов. Если в один магазин, мы бы сказали there is there is Магазин в городе один магазин. Здесь в городе много. Итак, the в many shop in the town. В городе было много магазинов. The в many shop in the town. На том столе было много книг. Тоже время какое? Прошедшие. Много книг было. Много many. Можно сказать, э, если путаете здесь many, иногда much. матч это неисчисляемо. Many, те, которые можно посчитать. Но если забыли, то можно a lot of заменяет. И там может выступать, и там выступает. Итак, на том столе было много книг there было много V было размноженное число значит V не was а where, many books on the table on the table сказано на том не на этом было бы on this table а на том который дальше on that table Итак, на том столе было много Книг. Начинаем с артикля. Э, с оборота. The were many books on the table. On the table. На выставке будет много посетителей. В будущее время. Значит, прогул быть участвует здесь. Начинаем э, с оборота. The Разбудущее, элемент will глагол be a lot of people а можно be many people можно a lot of people at the exhibition на выставке общественное место значит не in the а раз общественное значит at the exhibition здесь много цветов вопросительное предложение в настоящее время глагол быть ставится на первое место потому что спрашивается Итак, здесь много цветов? А there many flowers here? Here здесь Many flowers Много цветов здесь Many flowers here Are many flowers here? А как утверждение сказать это продолжение? Что здесь много цветов? Да так и скажи. С оборота начинаем. Если утвердить на предложение. There are many flowers here. There are many flowers here. Здесь много цветов. Но если вопросительное, а переносим на первое место. А, there are many flowers here. Завтра будет вечеринка. Это будущее время. Утверждение. Значит, что-то где-то будет. Значит, надо оборот. такой. The. Только не the is и не зара, потому что, что будущее время. The will. Потом глагол be. There will be a party. Party – это вечеринка. Tomorrow. There will be a party tomorrow. Завтра будет вечеринка. В гостинице нет свободных мест. Чего-то, вот как раз здесь отрицание, чего-то где-то нет или что-то где-то есть. Как сказать, в гостинице есть свободные места. В гостинице есть надо, значит, если множественное число, места много. Значит, если мы говорим без нет, в гостинице есть свободные места. В гостиницы дальше. А, множественное число, в настоящее время. А, свободные вакансии. Есть свободные места. В данном случае нет. Это отрицание настоящего время Значит, начинаем с Z, потом А, потому что свободных мест много. Это множественное число. Z, А, дальше нет. not вакансии, свободных вакантных мест six six не влезло слов у меня the are not vacant seats в in the hotel in the hotel the are not vacant seats in the hotel, гостиница. У окна есть стол. Заметьте, у окна есть стол, а внизу продолжение будет. У окна стоит стол. Давайте в первом случае скажем есть. Значит, глагол должен быть в настоящее время is. There is a table at the window. There is что-то где-то есть. Стол у окна. There is Table at the window. At the window oh, There is там есть. Что есть? At table, стол. Где? At the window. А теперь у окна стоит стол. Значит, надо сказать, что стоит. В настоящее время стол стоит. Значит, добавляется S к глаголу. Не забывайте. Глаголу стоит. Стоит с. Итак the стоит stands кто стоит? at table где? at the window там было в первом положении there is у окна есть стол вот. просто мы говорим у окна стол ну, в данном случае у окна есть стол в английском всегда надо говорить, что есть у окна есть стол there is a table at the window а здесь стоит значит будет the глагол начинается. Stands. Кто стоит? стол, at, at the window, У окна. Около института есть трамвайная остановка. Есть около института трамвайная остановка. Значит, в должно начинаться э, с э, глагола в настоящем времени. Какой глагол в времени? Единственное время. Оборот за рис должен быть. Значит, на первом месте глагол должен стоять. Быть. Is the a tram stop near the institute? Есть там трамвайная остановка? Is the a tram stop близ института или рядом с институтом? Near the institute. Я желаю всем вам удачи, успеха, подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии, всего вам доброго, в so соулон, пока, бай!